Бережной набережной сены поет аккордеон, Над нашей жизнью бренной подшучивает он. Восторженное лето у Франции в груди, Любовь моя, Жанетта, постой, не уходи. пока не молчи, Французский аккордеончик Французский аккордеончик У серый звучит Любви себя не жалко Не прочен наш уют Парижские фиалки до срока отцветут а, а где ты, где ты, где ты Исчезла без следа Любовь моя, Жанета Погашая звезда Роман наш еще не окончен И сердце пока не волчит Французский а кардио Еще не окончен, и сердце пока не молчит, французский аккордеончик, французский аккордеончик у берега сены звучит, у берега сены звучит.